Добрый вечер, в эфире новости в студии Аина Исакова и в начале коротко главном. Сегодня Кыргызстан отмечает День труда, праздник, существующий со времен Советского Союза. Семейный фестиваль под названием Мурас-фест прошел сегодня в Бишкеке. В Чуйской области сотрудники милиции провели рейд-арсенал по выявлению незаконно хранящегося оружия. 6 июня начнет курсировать пассажирский поезд по маршруту Ташкет-Балычи, сообщает предприятие кыргыз темир Наше счастье в общем труде. Сегодня мы рассказываем о кыргызстанцах, которые работают на благо развития государства. Сегодня Кыргызстан отмечает День труда. Праздник, существующий со времен Советского Союза, 1 мая в СССР, отмечался широко майскими демонстрациями, спортивными мероприятиями, народными гуляниями. После обретения Кыргызстаном независимости, отдельные традиции 1 мая сохранились. Все также организовываются различные массовые мероприятия, направленные на сплоченность и единство народа Кыргызстана. Всех кыргызстанцев с 1 мая праздником труда поздравил президент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 Кыргызский народ всегда славился своим трудолюбием, поэтому неудивительно, что в день труда мы расскажем вам о простых кыргызстанцах, которые вложили всю свою энергию в развитие родного села, района и целой области. Кабылбек Чаргамбаев из города Каракол всю жизнь трудился в дорожно-эксплуатационной сфере. За многолетний упорный труд Кабылбек Чаргамбаев удостоился почетной грамоты президента страны. Подробнее смотрите в следующем материале. Кавылбек Чергамбаев посвятил 43 года своих жизни строительству и ремонту дорог в родной из Сыкульской области. После окончания учебы в 1976 году он устроился в дорожно-эксплуатационное управление в Джадуйгусском районе. Начав средовых должностей, благодаря упорному труду в будущем, ответственный специалист смог занять руководящую должность. Мастер, главный инженер, начальник. Я проработал во многих дорожных управлениях области, начинал с должности мастера инженера, главного инженера до начальника. Это позволило мне получить достаточно опыта и до мелочей изучить специфику своей работы. Кабылбек Чергамбаев и сегодня остается незаменимым работником в Дорожно-эксплуатационном управлении номер 35, говорят его коллеги. Дороги, построенные во время его руководства ДЭУ, служат до сих пор. Опытный дорожник стоит во главе всей работы и с радостью делится опытом с молодым поколением. Хабблбек очень способный и спокойный человек, но при этом очень квалифицированный специалист. Он предпочитает работать, а не говорить. Также высока его заслуга в воспитании молодого поколения. Он поможет каждому новичку. Каблбек Чергамбаев никогда не жалел о своем выборе профессии. Напротив, он уверен, что смог внести свой посильный вклад в развитие страны. Его заслуги не остались незамеченными. Глава государства Соромба Джеймбеков наградил опытного ветерана дорожника почетной грамотой. Оценка работы известного и уважаемого дорожника стала радостным событием для всех его коллег. Я очень горд тем, что удостоился такой награды. Я всегда старался хорошо выполнять свою работу. И эта грамота стала для меня стимулом работать еще больше. Еще раз спасибо. Кабулбек Чергамбаев отмечает, что каждая работа почетна. Главное – выполнять свою профессию с любовью. Это и есть главный залог успеха. Бекмамата Самбекулу, Ния Таргешева, ЛТР, сакульская область. Без труда в саду нет плода. С таким жизненным девизом работает садовод из Чуйской области Эркин Керемкулов. Мужчина отдал большую часть своей жизни выращиванию фруктовых деревьев. Выкупив когда-то 7 гектаров земли, он решил посадить на них многолетние фруктовые деревья. На первых порах даже не имея представления о том, как правильно ухаживать за саженцами. Но упорный труд принес свои плоды. Спустя годы на пустой земле раскинулся замечательный сад, в котором побывал и наш корреспондент Айтолкун Сулпуева. Черешня, виноград, сливы и различные сорта яблок. Все эти фрукты растут в саду Иркина Киримкулова. Самое удивительное то, что садовод никогда не учился азам-агрономии и только своим непосильным трудом и многолетним опытом взрастил прекрасную плантацию на 7 гектарах земли. Этим деревьям уже около 20 лет. Мой сад для меня как ребенок. Каждое дерево, которое растет здесь, для меня очень дорого, и я стараюсь всячески оберегать их. Вот позади меня стоит майская черешня. Я посадил ее, когда был совсем молод. Тогда я относился к садоводству как к любимому делу. В молодости Эркин Керемкулов работал в сфере медицины, однако купив землю, решил попробовать себя в садоводстве. По его словам, сначала было тяжело, однако, благодаря неустанному труду, путем проб и ошибок он сумел научиться правильно ухаживать за фруктовыми деревьями. Например, сейчас в его саду растет редкий сорт винограда, за которым сможет ухаживать не каждый. Здесь растет виноград сорта «Ризомат». С тех пор, как я его посадил, прошло уже 13 лет. В год я собираю почти полторы тонны винограда. Это очень нежный сорт ягод и требует большого ухода. Ни один раз при плохой погоде мне приходилось разжигать вот эти резиновые колеса, чтобы спасти виноград от холода». Фрукты, которые выращивает Эркин Керемкулов, а в частности яблоки, садовод экспортирует в Россию и Казахстан, а с началом весны обеспечивает и местный рынок. В зимний период яблоки он хранит в специальных погребах, которые, кстати говоря, соорудил своими силами. Здесь хранятся яблоки, в середине мая я планирую вывести их на местный рынок, так как засадом я смотрю не один, мы с моим помощником соблюдаем здесь все условия хранения. Погреб я спроектировал сам, благодаря чему яблоки здесь могут храниться дольше. Садоводство Иркин Керемкулов отдал большую часть своей жизни. Сейчас ему 65 лет. Однако, несмотря на возраст, в душе он тот же озорной юноша. По его словам, отличное физическое и духовное самочувствие у него сохраняется только благодаря труду и поискам новых знаний. Садовод советует всем соотечественникам неустанно трудиться и найти свое призвание. Для развития нашей страны нужны только стабильность и труд, считаю я. Если в стране будет стабильность, то все трудящиеся будут только развивать свое хозяйство. Я считаю, что труд облагораживает. Вместо того, чтобы выходить на всякого рода митинги, лучше неустанно трудиться и найти свое главное призвание. Как отметил Эркин Керимкулов, труд преображает человека изнутри, он облагораживает и исцеляет от любых болезней, и только благодаря труду страна и все ее жители смогут стать лучше, краше и, конечно же, выйти на новый уровень развития. Айтол ЛТР, Чуйская область. Ежегодный автопарад отечественных производителей прошел сегодня в Бишкеке в честь 1 мая. На улицах столицы собрались более 100 производителей со всех регионов страны. Почти полсотни автомобилей дружные колонны проехали по главным улицам города, а после на Площади Победы открыли выставку-ярмарку и отечественных товаров. Наш корреспондент Кубат Кубанычбек Улупа бывал на автопробеге. Традиционный автопарат отечественных производителей уже в третий раз удивляет участников разнообразием своей техники. Это и грузовые автомобили, и новинки мирового автопрома, автотехника от частных умельцев, и, конечно же, рекламные автомобили предприятий и организации. Стартуют участники автопарада с площади Победы. Немалое количество участников автошествия еще раз доказывает то, что каждый отечественный производитель вносит свой посильный вклад в развитие страны честным и неустанным трудом. Праздничное настроение создавали не только украшенные машины производителей, но и сами горожане. В знак поддержки они приветствовали колонну дружным скандированием. В этот день в столице состоялся автопарад отечественных производителей Кыргызстана. Более 40 машин проехались по улицам столицы. Каждая машина украшена эмблемами, шарами и флагами своей продукции. Целью данного мероприятия является продвижение бренда кыргызской продукции.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 Наша продукция натурального качества, здесь не используется никаких химических добавок, нету стабилизаторов, нет консервантов. И вы смело можете давать своим деткам очень замечательный завтрак, сытный и полезный. Люди знают, что есть такая мука, вот мы делали продукцию, бур, сок, и хлеб, чтобы они могли попробовать, оценить на вкус. Где это нравится? Да, конечно, мы часто проводим вот дегустацию во всех магазинах фрунзе. Люди уже знают нашу муку. Стоит отметить, что данное мероприятие стало ежегодом, обязательно 1 мая. И, как отметили сами участники парада, это доброе и значимое событие в социальной, культурной жизни Бишкека. Кубат Хуанч для Джанадля Бакирулу, ЛТР, Бишкек. Трудясь, не покладая рук, Анаркуль Назаркулова вносит огромный вклад в развитие кыргызской кинематографии и театра. Заслуженная артистка начала свою творческую деятельность в 1972 году в Ожском драматическом театре. С того времени по сей день Назаркулова воплощает роли в театре всемирно известных классиков. О том, как актриса достигла творческих успехов, узнавала Айзада Мактебек КЗ. Я ушел. Я росла прирожденная актриса, и кроме этой творческой деятельности я не видела себя ни в какой другой профессии. Поделилась нашей съемочной группой Анакульна Заркулова. По словам заслуженной артистки Кыргызстана, сама судьба предназначила ей судьбу актрисы. После окончания 11 класса я приехала в столицу. Потом, будучи студенткой педагогического училища, нам объявили, что в Москве есть бюджетные места в музыкальном институте. Я прошла в столице все отборочные туры. Моей радости не было границ, а родители на то время были горды мною, как никогда. Анаркуль Назаркулова играет самые разные роли. Во время своей работы в Орском драматическом театре актриса сыграла главные роли в театрализованных спектаклях Шекспира, Горького и многих других мировых классиков. Актриса признается, что порой вживаться в роли разных персонажей требует много усилий. Конечно же быть актрисой это сложно, порой мне приходится откладывать из-за работы все свои дела и планы, так как сцена не ждет. Был еще один самый ужасный случай, когда я играла в спектакле «Бумеранг», узнала, что у меня ушла из жизни моя младшая сестра. И что вы думаете, я была на сцене до конца спектакля?» Артистка театра и кино по сей день помнит, как ее муж, режиссер-постановщик и актер Аклбек Абдекалыков сделал ее главной героиней театрализованной монопостановки «Материнское поле». Как вы знаете, мой супруг режиссер и актер Аклбек Абдыхалыков поставил мне моно-постановку и главной героини книги «Материнское поле» Чингаза Айтматова. Вы не представляете, как я готовилась к этой роли. Днем и ночью я представляла себя матерью, которая потеряла трех сыновей. Именно моя роль Толганай является самой любимой». Назаркулова обещает еще воплотить десятки ролей. Как она отмечает, я только в рассвете сил, и у меня еще очень много планов. На сегодняшний день актрисе больше 60 лет. Она мать четверых детей, бабушка восьми внуков и любимая жена. Машрапов, ЛТР, Бишкек. День труда для сотен тысяч кыргызстанцев – один из любимых праздников. В Карасуйском районе этот день отметили спортивными соревнованиями. Участники праздничного мероприятия отметили, что 1 мая имеет большой смысл и историческую ценность. Для людей старшего поколения это день – праздник труда, а для тех, кто помоложе – еще и единство и дружбы. Мои коллеги продолжат. Спортивный турнир в селе Джош посвящен 1 мая и 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. За соревнованиями наблюдают 10 тысяч человек. Поздравляю всех с праздником труда и единства. Карасойский район – один из самых больших в стране. Здесь проживают трудолюбивые люди. Особое почтение дорогим ветеранам Великой Отечественной войны. В состязаниях приняли участие 18 команд из Карасуйского района, в том числе чемпионы Кыргызстана по волейболу. Команда РМ и волейбольная команда из Узбекистана. Сегодня мы играем с командой из Узбекистана. Это матч дружбы. Праздник для всех участников. 1 мая мы встречаем в кругу друзей. На футбольном поле команды показали интересную игру. Тысячи зрителей на трибунах следили за ее ходом. Здорово, что сегодня мы празднуем 1 мая вместе. Все народности, которые проживают в нашем районе. Такие мероприятия надо проводить чаще. Это сближает и поднимает настроение. Праздник 1 мая для нас имеет огромное значение и смысл. Мы жили при СССР и праздновали этот день. Сегодня былые эмоции возвращаются. Праздник трудящийся не утратил и не потерял своего значения. Подобные соревнования организуются ежегодно. Главная цель – укрепление дружбы среди молодежи и популяризация здорового образа жизни. Праздник спорта проводится ежегодно, в этом году уже в девятый раз. Если в начале участвовали всего несколько команд, то сейчас их уже почти 20. Год за годом число желающих растет, так и число болельщиков. Ежегодно побеждает та команда, которая ведет здоровый образ жизни и трудится. Это пропаганда спорта и здоровья среди молодежи и всего населения. Среди почетных гостей спортивного праздника были и ветераны Великой Отечественной войны. Сегодня в Карасойском районе живут 11 ветеранов. В селе Джиош День Победы встретит всего один ветеран – 95-летний Мамаджан Туктусунов. Ему местные власти подарили автомобиль «Жигули». Благодарю всех от души. Сегодня мне подарили автомобиль. Это для меня неожиданный подарок. Спасибо, что поколения помнят подвиги ветеранов Великой Отечественной, чтобы на земле был мир и согласие. Также первый вице-премьер-министр вручил ветеранам Великой Отечественной войны плазменные телевизоры. Алена Смирнова, Зайнат Ибраимова, Тайр, Амаджан, УЛУ, ЛТР, Оржская область. Массовое спортивное мероприятие в честь Дня труда прошло также и в Бишкеке. В легкоатлетическом пробеге под названием «Мир-2019» приняли участие школьники, студенты, сотрудники аппарата муниципалитета столицы. Данное спортивное мероприятие, которое проводится с 2009 года, направлено на пропаганду здорового образа жизни, привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спорта. Наш корреспондент Бекмамат Асамбекулу продолжит тему. Мир, Мир 2019. Это ежегодное спортивное мероприятие, посвященное сразу двум знаменательным датам Дню солидарности трудящихся и прошедшему дню города. Традиционно он проходит на старой площади столицы. Впервые подобный забег прошел еще в 2009 году. Проводится ежегодно 1 мая с участием школьников города Бишкек, вузов, СУЗа, среди специальных технических учреждений структурных подразделений мэрии с участием команды мэрии города Бишкеки и городского кенеша депутатов. Примерный охват мы ориентируемся где-то около полторы-две тысячи людей. Думаю, будет как бы добрая традиция, 1 мая ежегодно этот пробег будет проводиться. Одним из самых зрелищных участники признали соревнования среди учеников столичных школ. Команды проявили огромный энтузиазм и рвение к победе. Как и предполагалось, лучшими стали те, кто с детства дружит со спортом и ведет здоровый образ жизни. Занимаешься годы, легкой атлетикой. И регулярно участвую на турнирах, соревнованиях и занимаю призовые места. Спорт очень многое для меня в жизни, это что-то новое, достигать своих целей, покорять. Я бы хотелось, чтобы в Бишкеке проводились больше мероприятий подобного формата, так как это укрепляет соревновательный дух. Как бы школьникам нужно там посоревноваться между собой и призы, думаю, достойные. Ну спорт это в нашей жизни очень много. побогать, быть здоровым, иметь хорошее настроение. Специальными гостями пробега стали ветераны спорта. Их старт был менее скоростным. Ведь многим стартовавшим ветеранам уже далеко за 50. Но за плечами каждого бесценный спортивный опыт. Для них было важно не победить, а поделиться своими знаниями с единомышленниками. И показать хороший пример подрастающему поколению. Если э, молодой человек ну, где-то с 10-19 начнет бегать, и он обещает себе, что никогда не бросит. Он будет всегда крепким, здоровым и успешным в учебе, в работе и достигнет больших успехов в жизни. По итогам забегов победители и призеры были награждены медалями и памятными подарками. Но главный приз отличное настроение и заряд энергии достались каждому участнику. Бекмаматасамекулу Тура Нарбеков, ЛТР Бишкек.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 Зада Мактебек продолжит. Обряд плетения кос считается древним обычаем кыргызского народа. Это было своего рода посвящением девушке, когда она готовилась к замужеству. Во время совершения обряда бабушки, мамы и сестры напутствовали будущую хранительницу семейного очага добрыми словами: быть хорошей хозяйкой, верной супругой, доброй матерью и хорошей келинкой. Сейчас я провожу мастер-класс по плетению кос. Во время процесса наши прабабушки смазывали волосы топленым маслом для блеска. Был еще один секрет. Чтобы косы долгое время держали красивый и опрятный вид, в конец косы вплетали шерсть. Школьницы Сайакал очень нравятся косички. И девочка старается как можно чаще делать такого рода прическу. Кроме этого, юная особа подчеркивает свою любовь к национальному стилю кыргызского народа. «Я часто принимаю участие в таких мероприятиях. Также мне очень нравится носить нашу национальную одежду». Этот необычный мастер-класс прошел сегодня в Бишкеке в рамках семейного фестиваля Fest. Фест». Семья – фундамент кыргызского общества, поэтому традиции кыргызов, так или иначе, связанные с семьей, важны и по сей день. Все посетители от малого до велика смогли попробовать свои силы в национальных играх, таким как стрельба из лука, настольный игра «Гокберю», «Альчики», «Борьба» и других состязаниях. Стрелять из лука, я не думаю, что она очень сложна, если человек интересован этим, если человек нравится то это несложно. Некоторым людям дано это, с рождения, так сказать. Ну, конечно, это требует времени, требует любви к этому делу. Но, несмотря на это, если у человека получается, и он заинтересован, можно. Первая настольная национальная игра кукбурю. Мы перенесли все правила кукбурю именно на... Стол. Эта игра дает возможность детям так, ну, а, выиграет, делать, успешно, а, скажем так, стратегически думать, потому что здесь некий такой симбиоз и шахматы, и нарды, и а, вариант монополии как поощрительного характера, да, что а, забрал улак, получил ну, какое-то поощрение. Семейный фестиваль украсила выставка кыргызских товаров, а праздничную атмосферу создал концерт. Гости фестиваля смогли насладиться театрализованной постановкой о традициях и обычаях кыргызского народа. Мурастфест был организован для того, чтобы каждая семья смогла отвлечься от бытовых будней, а дети смогли поближе познакомиться с культурой и обычаями кыргызского народа. Организаторы фестиваля отмечают, что были рады подарить бишкекчанам целый день веселого и запоминающегося отдыха.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 Атмосфера самобытности кыргызского народа чувствовалась на всей территории этногородка, а у Бишкекчам было отличное настроение. Отметим, что фестиваль прошел в честь праздника, весны и труда. ЛТР Бишкек. Первое упоминание о кыргызах появилось в X веке до нашей эры. Об этом свидетельствуют записи в древних китайских летописях. Об этой новости в рамках рабочего визита президента Сурумбая Джеймбекова в Китай рассказали китайские ученые из Исторического исследовательского института Общественной академии наук КНР. Они также сообщили, что в данное время идет работа по двум направлениям, где изучаются документы и информация собирается воедино. Также стало известно, что кыргызские и китайские ученые продолжат совместно исследовать архивы. Продолжение темы материали нашей съемочной группы. Первое упоминание о кыргызах появилось в X веке до нашей эры. Об этом рассказал ученый-историк Каяз Молдокасымов. По его словам, это упоминание обнаружили китайские историки в процессе изучения древних летописей. Каяз Молдокасымов также подчеркнул, что если до этого первые упоминания о кыргызах период до 201 года до нашей эры были опубликованы в труде Шэцзы историка Сыма Цяня, то теперь через официальные летописи Китая история кыргызов передвигается еще на 8 веков назад. В результате исследований китайских летописей и архивных документов учеными Института исторических исследований Академии общественных наук Китайской Народной Республики найдены материалы о китайском правителе, который жил в период с 1050 по 980 годы до н.э. и оставил в своих хрониках информацию о кыргызах.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 Об этой новости в рамках недавнего рабочего визита президента Суэромбэ Джинбекова в Китае рассказали заместитель директора исторического исследовательского института общественной академии наук НР Тяньбо и директор Центра евразийских исследований этого же института профессор Ли Циньсю. Как сообщила профессор Ли Циньсю, известный китайский историк Ю Тайшан в своих недавних исследованиях обнаружил, что название «Кыргыз» присутствует в материалах, которые отнесены к X веку до н.э.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 Китайские ученые также сообщили, что посильную помощь в их исследовании оказал кыргызстанский ученый, историк-археолог Кубат Табалдиев. Последний, в свою очередь, рассказал, что много лет знаком с профессором Ли, которая давно изучает древнюю историю. Он также отметил, что с точки зрения науки, каждый народ старше своего имени. И то упоминание о кыргызах в китайских летописях соответствует концу эпохи бронзы. В этой связи ученый считает, что необходимо изучать памятники истории, относящиеся к той эпохе. Последние десятилетия мы вели раскопки на территории бассейна реки Гульчу, Валайское долине и в Качкорской долине, как раз мы открывали поселения эпохи поздней бронзы и раннего железного века. Эти памятники хорошо датированы современными анализами, в частности, радиоуглеродным анализом С-14. Я бы хотел просто в качестве пожелания сказать, что теперь мы должны обратить внимание на те памятники, которые датируются этим временем, потому что их у нас очень много. Также кыргызстанские историки отмечают, что китайскими учеными найден документ из 2800 страниц, относящийся к эриманджу, и что при переводе этих документов на современный китайский язык возможны новые открытия. Напомним, вопрос сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, касающийся совместного исследования архивных документов, был обсужден соответствующими министерствами двух стран в рамках госвизита Соромба Джембекова в КНР в июне 2018 года. Тогда же были обсуждены вопросы сбора и перевода архивных документов, касающихся истории кыргызского народа. Тимур Тимергалеев, Ченгастоктор Бекулу, ЛТР Бишкек. На сегодняшний день в Кыргызстане, по официальным данным Министерства труда и социального развития, проживают 91 инвалид Великой Отечественной войны, 224 участника ВОВ, 17 несовершеннолетних узников концлагерей, 24 блокадника Ленинграда и 2164 труженика тыла. Напомним, что с 1 января 2010 года ветераны Великой Отечественной войны получают ежемесячную денежную компенсацию взамен льгот. По 7 тысяч сомов инвалиды и участники ВОВ, а также блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей. По 2000 сомов — в трудармейцы и труженики тыла с инвалидностью, 1000 сомов — вдовы погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ, а также труженики тыла без инвалидности. Напомним, что к 9 мая из средств республиканского бюджета инвалиды и участники ВОВ, блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей получат по 15 тысяч единовременного денежного пособия А трудармейцы – труженики тыла с инвалидностью, вдовы погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ, а также труженики тыла без инвалидности по 10 тысяч сомов.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 На сегодня все. Спасибо за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч.